уже 5 лет и успел заработать. Много успел заработать? Да, наверное, достаточно прилично, но смотря для кого какие цифры являются приличными. Да? Но, по крайней мере, футболка у тебя явно круче мои, потому что у меня, видишь, у меня ну, попроще, попроще попроще у тебя такая то фирменная. Да, да, с Таиланда, в Таиланде покупал. Ну так что, на Таиланд заработал точно. На Таиланд заработал. То есть вообще, на чем строится заработок в партнерских программах для новичков и с чего начать? Если вот я совсем ничего не понимаю, ничего нет у меня, вот только, только интернет и больше ничего. Ну, если начинать прямо с самых азо, естественно, нужно э, попытаться, да, э, верни, от, отбросить все какие-то эмоции, какие-то сомнения и все-таки начать изучать партнерский маркетинг. То есть, когда ты изучаешь партнерский маркетинг, ты понимаешь, что к чему. Ну, а если брать, скажем так, уже из практики, да, то суть партнерского маркетинга, она-то в целом проста. То есть э, ты берешь какую-то партнерскую ссылку какого-то товара, да, и соответственно начинаешь рекламировать. Ну сейчас, если у тебя есть интернет, естественно, есть много социальных сетей, да, и это YouTube и там Twitter и ВКонтакте, и все остальные сети, и у всех есть друзья, да. Если ты э, сам обучаешься какому-то, скажем так на каком-то курсе, да, то ты уже знаешь, как он выглядит, что там есть внутри что он может дать. Ты можешь как бы порекомендовать данный курс как минимум своим друзьям в социальных сетях, и, соответственно, люди, если кликнут по твоей партнерской ссылке, то они закрепятся за тобой, и, соответственно, если сделают покупку, то, конечно, ты получишь свою комиссию. То есть за этим всем следят так называемые специальные сервисы, да, партнерских программ. И в принципе не нужно здесь что-то думать и выдумывать, ты просто регистрируешься в партнерке, берешь свою партнерскую ссылку и начинаешь ее рекламировать. Ну а постепенно, да, когда уже начинаешь обучаться именно партнерскому маркетингу, ты э, уже понимаешь, какие источники трафика в дальнейшем использовать, да, как приводить людей, как делать обзоры и соответственно таким образом уже увеличиваешь продажи. Ну, а самый простой ход, как я уже сказал, зарегистрироваться в партнерке, взять ссылку и прорекламировать ее в социалках. Причем самое интересное, что очень многие люди начинают с того, что э, играют в игры ВКонтакте, и у них есть какие-то там ссылки для регистрации. Там, Вдруг зарегистрируется, ты получишь 500 кристаллов. Вдруг зарегистрироваться, ты получишь там какой-нибудь, я не знаю, премиумный танк. И совсем не думают о том, что они могут э, взять ссылку на какой-то продукт, даже вот на мой продукт, например, который я вот вчера продавал, чек-лист по загрузке видео на YouTube, а, получив взять партнерскую ссылку, и мало того, что самим, ну, иногда можно так сделать, купить со скидкой, да, еще и каким-то своим э, друзьям кинуть эту ссылку и заработать на друзьях. Да, да, есть много э, различных партнеров, да, просто я работаю как бы в нише инфобизнеса, а вот эта игровая индустрия, есть огромное количество партнерских программ, где люди могут играть и просто, да, не то чтобы получать какие-то бонусы с этой игры, да, как, э, как участник, а просто зарабатывать деньги. Теми же, теми же самыми действиями, которые он делает сейчас. То есть сейчас он рекламирует и приводит друзей да, для того, чтобы получить премиум танк, да, там воркс.